Привет! Сегодня поговорим о сложностях. Сложности самоизоляции, с которыми мы сталкиваемся с вами сейчас, это по сути вопросы, которые так возникают в повседневной жизни. Только скорость развития событий в активности позволяет нам много игнорировать. Проще убежать в суету повседневности, чем заглянуть внутрь себя и устранить дискомфорт. Режим Ограниченности взаимодействия с внешним миром обостряет внутреннее напряжение. Недовольство увеличивается, конфликты. Держать лицо и делать вид, что все хорошо, становится сложнее. И убежать некуда. Самоизоляция. Вынужденная пауза на неопределенное время. Да и пугает, собственно, не сама пауза а неопределенность ее продолжений. В обычной жизни мы часто поступаем как героиня известного романа, Скарли Тохара. Об этом я подумаю завтра. Но сейчас этот метод не работает. Завтра будет таким же, как сегодня. Выбор невелик. А точнее его просто нет. Дома сидим. И тут поднимается протест. Ведь человек – это существо, отягощенное правом выбора. Все бунты, протесты, саботаж, восстание – все из-за него. Правда, отстояв свой выбор, мы зачастую смутно представляем, что с ним дальше делать. Но это уже другая тема. Нас сильно раздражает и даже бесит, когда нет выбора. В детстве родители научили каждого из нас кривой и малоэффективной стратегии совладания на этот случай. Надо терпеть. Сталкиваясь с ситуацией, на которую мы не можем повлиять, мы начинаем терпеть. Но в терпении есть напряжение, несогласие. Весь фокус внимания переносится на недовольство событий. И человек становится несчастным заложником. Про, те, про таких людей говорят «Несчастный человек». Вынужден терпеть. Часто вы попадаете в ситуации, когда у вас нет выбора, и вы вынуждены терпеть. А может и сейчас вы чувствуете себя несчастным заложником. Вспомните свои чувства, связанные с этим. Правда, счастьем тут не пахнет. Значит, стратегия под названием «надо терпеть» Не работает, не помогает совладать с дискомфортом. Меняем ее на другую, рабочую. Я ее называю выбор факта. Есть факт, ситуация, которую вы не можете изменить прямо сейчас. Самоизоляция, разлука с любимым человеком, вынужденный переезд. Какие еще у вас события? И у вас есть выбор. Быть недовольным этим фактом или выбрать его? Сделайте выбор «за». В пользу. Обычно, когда мы выбираем из нескольких вариантов, мы на основе каких-то критериев отдаем предпочтение одному варианту. И, основываясь на этих предпочтениях, делаем выбор «за». В выборе факта проделайте то же самое. Определите критерии «за». И на основе предпочтений просто сделайте свой выбор. Какие критерии за могут быть, например, вынужденные разлуки с любимым человеком? Чувства становятся крепче, встреча бывает страстной, обновление отношений, проверка на прочность. И выберите эту временную разлуку. И в тот же момент выбора напряжение уходит. Супер эго довольно. Состояние счастья возвращается. И вы получаете полную свободу выбора. И можете направить высвобожденную энергию в более полезные дела. Все просто. Будьте счастливы каждый миг. Это ваш выбор. А на сегодня пока. Пока.